Посмотрим, как будет распространяться отраженная волна, если падающая волна направлена под некоторым углом к преграде. Поставим пластинку под углом к направлению распространения волны. Увидим, что отраженная волна также пойдет под некоторым углом. Угол между направлением распространения падающей волны и перпендикуляром к плоскости пластины называется углом падения. Угол между направлением распространения отраженной волны и тем же перпендикуляром называется углом отражения. Угол отражения равен углу падения. В этом заключается закон отражения механических волн.